Всем привет! Сегодня посмотрим еще на такую интересный видно еще на один такой интересный вид оптимизации, как как подтипы и не подтипы. Что такое подтипы и не подтипы? У меня где это была лекция по языку C++. небольшое небольшой видос, что такое под и не подтипы. Ну, подтипы – это те типы, которые как бы не имеют конструкторов, которые вот в памяти лежат как лежат, вот, не имеют оператора присылания, вайвания, не имеют конструкторов копирования, которые, грубо говоря, подтипы, самый простой тип. Вот, структуры тоже могут быть простыми, если у них вот этого всего нету. То есть в этом случае не под тип, а в этом случае под тип. То есть конструктор э, равно дефолт, э, то есть по умолчанию. Вот, теперь смотрите, фишка в чем? Фишка в том, что можно оптимизировать вашу программу, если вы э, храните массивы с какими-то данными, то, возможно, стоит поубирать всякие конструкторы, копирование, оператор присваивания, всякую муть, если вы просто храните данные. То есть, возможно, выкиньте это все отдельно, э, если вам нужно постоянно копировать эти данные в другие массивы, там, искать какую-то информацию, что-то менять и т.д. и т.п. Потому что а, копирование подтипа а, можно сделать с помощью... что такое? А, с помощью memcopy. И сравнение двух массивов можно сделать с помощью memcompare. Вот а не подтипы копируются в циклах, вот так вот, да, и сравнение этого всего добра производится аж ифом, и аж три там, ну, члены у меня есть, э, вот, а если больше, то надо больше там этих сравнений делать, и все такое. Вот, надеюсь, вы идеи поняли, да, то есть, возможно, когда у вас громадные объемы данных есть, возможно, просто выкиньте это все, упростите ваши типы до подтипа и скорость копирования и сравнения будет гораздо выше для, потому что для этого можно использовать mmcopy mmcompare ну и, понятное дело подтипы не содержат никаких виртуальных функций и тд и т.п. короче короче ближе к делу давайте посмотрим результаты сравним при при флаге отключенном при, при отключенной оптимизации для под и не под типов, то есть это копирование данных и сравнение массивов, да? Давайте для силенга запустим, м -м, посмотрим, копирование не под типов, сравнение не под типов. Теперь копирование под типов и сравнений. сравнение, сравнение, э эй, эй, -э, что такое? Ну, разница на налицо, давайте еще раз запустим, эти скачки, это, наверное, опять-таки... Кэш играет. Возможно, то, что 20 тысяч Возможно, то, что мне видос пишется. Короче, смотрите. Копирование 87 тысяч. А копирование подутипа 6 тысяч. Сравнение вообще. Смотрите, какое, какая здоровенная разница. Теперь давайте запустим для GCC. Посмотрим результаты то есть эта оптимизация отключена но смотрите, c лучше справляется в принципе я вижу что c лучше справляется чем GCC в некоторых ситуациях, вот в этой ситуации c тоже лучше и давайте Intel посмотрим Флаг, то есть оптимизация отключена да, у, GCC, у c смотрите даже не под типов копирования и сравнения повыше немного чем у GCC и у Intel, а у Intel и GCC в этом случае э, значения примерно равны. И давайте включим оптимизацию O2, и на этом все, чтобы не затягивать. Вот, то есть, надеюсь, идею вы поняли. Да? То есть, если где такое у вас есть, куча данных, надо копировать, то вынесите их в подтипы, упростите их, выкиньте все функции, нафиг. А добавьте какие-то отдельные функции по обработке данных. То есть, вот, сделайте вот эти объекты простыми. Так, c -Lang. Уровень оптимизации O2. Э, да, копирование сравнение, да? Ух, пачки, копирование. Смотрите, что происходит. Походу копирование даже не произошло. Вот сравнение произошло, ну, ну, то ли код не используется, то ли еще что-то. Ладно, GCC. Ну здесь, короче, даже говорить не о чем. То есть разницу вы видите на лицо, и разница большая, просто в разы, а то и в десятки раз скорость увеличивается. А вот у нас, ну тут опять выигрывает Silenc. У Silenc -а скорость повыше. Смотрите-ка, у Intel, -а, Intel сравним с Silencом при уровне оптимизации O2. Но вот здесь копирования нет, а вот здесь, вот здесь сравним с GCC. В принципе, в этом случае Intel, в принципе, неплох. Я бы сказал, что лучше. В целом он работает лучше, чем GCC, потому что не подтипы копирует быстро, но быстрее, чем GCC, да, при уровне оптимизации O2. Вот. Ну, в принципе, на сегодня все. Надеюсь, идею вы поняли. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.